Добрый день, дорогие жители Находки! Мы рады сообщить вам, что компания Теплые полы», офис которой на Луначарского 3, открывает новый отдел в торговой галерее, в торговом комплексе «Галерея», который расположен напротив автовокзала и рядом с «Апельсином». На рынке мы уже 19 лет. У нас есть отдел в «Дальтургсервисе», мы его закрываем переходим вот в это красивое здание начинаем работу в полную силу 16 апреля приглашаем всех желающих кому необходим комфорт уют и тепло которым необходим теплый пол дадим консультацию предложим монтаж либо просто продадим систему для самостоятельной для самостоятельного монтажа Всем приходящим а в апреле будет предложена 5% бонусная скидка на любой товар нашей компании. Скидка будет действовать, бонусная карта будет действовать до конца 2018 года. Приходите, мы вас ждем. И хотелось бы добавить, что продукция компании Silhit в Европе с 1975 года. Мы продаем продукцию данной компании в городе Находка с 1999 года, уже 19 лет мы на рынке Находка. Это качественный бренд, который завоевал практически всю Европу. И... Светлана, скажи, пожалуйста, гарантия сколько лет а на Гарантия на нашу кабельную продукцию 10 лет. Десять лет на 10 лет, 10 лет на монтаж, 10 лет на кабель. Ага. Вот на регуляторы. Кстати, регуляторы у нас компании Эберли. Это немецкая компания. Понимаете, что немецкая это точность, это надежность, практичность. И регуляторы данной компании, конечно, себя оправдали на рынке. А если вот такой вопрос, у человека через 15 лет проблема с теплыми полами, которые он у нас покупал, и он может к нам обратиться? Без проблем. У нас клиентская база существует с 99-го года. Любое обращение мы не оставляем без внимания, соответственно, любой... Касаемая наших полов. И всегда поможем. Спасибо. Желаем успеха. Большому кораблю большое плавание. Спасибо. Ждем вас. Приходите.